Ух ты! И снова я, Александр Кривола, Печенеги. Ребята, сегодня 17 декабря 2021 года. У нас в Печенегах выпал первый снег. До Нового года осталось 14 дней. И я хочу обратиться к Дедушке Морозу. Дорогой Дедушка Мороз... Хочу сделать заявочку. Положи моим друзьям, родным и близким под елочку всего пять коробочек. Первую наполни здоровьем. Вторую коробочку наполни удачей. Третью наполни добром. Четвертую коробочку наполни терпением а в пятую положи веру. И еще тебя очень прошу, повяжи все эти коробочки ленточкой счастья. Спасибо, Дедушка Мороз, очень буду ждать. С уважением, Александр Криволап, Печенегий. Первый снег.